Всем привет! Меня зовут Алена. Сегодня хочу вам рассказать о том, как же все-таки делать больше в течение дня и быть максимально продуктивным. Первое. Составляй план на завтра вечером. Наш мозг работает даже ночью, как, и когда мы спим. И поверь, за ночь он придумывает, как реализовать твой план, и ты уже проснешься с готовыми решениями. Второе. Рекомендую делать два плана. Один легкой версии, другой сложной версии. И если никаких форс-мажорных обстоятельств не появилось, то старайся сделать сложный вариант. Начинай делать свой план с самого сложного для тебя пункта. И даже если ты не успеешь сделать остальные дела, то тебя все равно будет переполнять чувство легкой от того, что самое сложное позади чаще задавай себе вопрос что я могу сделать, вместо вопроса что мне нужно делать, потому что бывают разные состояния, в один день ты можешь свернуть горы, а в другой день тебе лишь достаточно лежать в направлении цели попробуй отмечать каждые два часа что то делать в течение этих двух часов поверь мне, ты очень удивишься куда уходит драгоценное время твоей жизни. Занимаясь каким-либо делом часто рефлексируй, что я делаю и к чему меня это приведет Например, если ты сидишь в социальных сетях, задай себе вопрос, что я делаю, к чему меня это приведет. Если на самом деле ты бездельничаешь и тебя это ни к чему не приведет, то лучше не стоит заниматься этим занятием. Ставь себе конкретные цели, например, заниматься спортом три раза в неделю по 15 минут. Чем более конкретная цель, тем больше вероятность того, что ты это сделаешь. Расставляй приоритет и делай те задачи, которые максимально приоритетны в этот день. Например, делай задачи, которые улучшают твое здоровье или улучшают твое саморазвитие, потому что отдача от этих дел гораздо полезнее и имеет долгосрочный эффект. Попробуй использовать следующий прием, например, если ты хочешь посмотреть фильм или позалипать в интернет, то заработай себе эту возможность. И скажи себе, я посмотрю фильм, если сделаю ту или иную задачу из своего плана. Чем больше дел, тем больше успеваешь. Подумай над этим.